всем привет вы на канале как заработать в интернете в этом видео я тебе расскажу как ты сможешь за регистрацию получить 50 рублей для майнинга и 5 рублей за пост в любой соцсети ты сможешь получить и сразу же вывести без вложений также на этом сайте есть серфинг там где ты можешь просматривать веб-сайты и получать за это деньги и когда ты накопишь минимальную выплату 5 рублей ты сможешь их вывести на perfect money либо же на payer у кого нету этих кошельков вот у меня есть вот такая статья про кошельки вот она ссылка будет в описании вы перейдете почитайте зарегистрируйтесь perfect money payer зарегистрируйте также в подвале сайта есть best change, там где ты сможешь обменивать э, криптовалюту на рубли, доллары, гривны, евро, ну что угодно ты сможешь там обменять. Смотрите, я вчера на этом сайте сделал депозит пробный на 100 рублей и вот со 100 рублей у меня вот такая доходность. Доход в день почти 13 рублей, доход в неделю 90 рублей и доход в месяц 450 рублей данный сайт проект работает уже 11 день вы можете здесь зарабатывать как с вложениями так и без вложений и сразу же выводить вот эти вот деньги смотрите в данном проекте есть баунти программа она находится вот внизу когда вы здесь зарегистрируетесь. для регистрации вам нужен будет Пайер кошелек у кого его нету я показал где его взять и как зарегистрироваться когда вы здесь зарегистрируетесь, смотрите, вы подпишитесь на телеграм-канал, вот ссылочка, и пришлете на этот э, телеграм-аккаунт, пришлете вот, вот так вот, как здесь написано, подписка на канал, свой пайр-кошелек, и вам зачислят 10 рублей к скорости майнера. Вот вам при регистрации дадут бонус 50 рублей. И 10 рублей вам зачислят скорость майнера. Итого у вас будет 60 рублей. Вот если мы здесь посмотрим, вот 60 рублей увеличит мощность, то получается ежедневно у вас будет капать 4 рубля 82 цента. Раз в два дня вы сможете сделать здесь выплату. Также здесь есть видеоролик о проекте. У кого есть youtube канал можете снять видеоролик раз в две недели принимаются вот такие видеоролики и оплата от 50 до 1000 рублей на баланс для вывода и вот есть пост в соц сетях здесь нам платят вознаграждение от 1 рубля до 50 рублей на баланс для вывода и здесь вот расписан пример я вот сегодня сделал пост вот он Можете перейти ко мне в ВКонтакте, либо же в Telegram, скопировать вот этот вот пост, поставить свою партнерскую ссылку, разместить его у себя в соцсетях, отправить на вот этот вот Телеграм и получить здесь от 1 до 50 рублей сразу на баланс для вывода и вывести данные деньги. Есть еще вот здесь без вложений серфинг, также на этом сайте можно пополнить рекламный баланс и разместить здесь ссылку и прорекламироваться на этом сайте чтобы здесь зарабатывать на серфинге переходим вот в раздел серфинг нажимаем здесь подтвердить разгадываем капчу и здесь вот получается 17 сайтов вчера это было больше 50 и вот люди здесь размещают сайты заказывают рекламу и за каждую рекламу вы получаете то, что просмотрите, 0.06 рублей. И эти деньги падают на вывод. И еще один способ заработка это, конечно же, партнерская программа. Здесь вы будете зарабатывать 10% процентов от вклада вашего партнера. И здесь вот есть вот такие красивые баннеры. Итак, давайте перейдем к выводу средств. Также вот здесь вот есть доступные тарифы еще. Вот если вы хотите здесь с вложениями зарабатывать, инвестиции здесь от 50 рублей до 5000 рублей под 8%. И вот у меня в работе получается 100 рублей моих и 60 рублей бонусом мне дали. Итак, обновим страничку, сейчас проверим данный сайт на платежеспособность. Так, собрать накопление, нажимаю здесь на балансе, вот видим, у меня 15 рублей. И нажимаю кнопочку вывести. Вывод здесь инстантом. Выплата на сумму 15 рублей 71 цент, успешно произведена. Перехожу на свой Pair кошелек, видим, у меня здесь по нулям. Обновляю страничку. Видим, выплата мне пришла с минимальной комиссией, вот 16 рублей на балансе, данный проект он платит, кому он интересен, ссылку я оставлю в описании. На этом у меня все, всем кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите свои комментарии, всем вам желаю больших заработков в интернете и всем пока.